Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Здравствуйте, дорогие друзья!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 Недавно был арестован в Хьюстоне, штат Техас. Ему было предъявлено обвинение за связь с распутной женщиной. Он сознался, что занимался этим в течение почти сорока лет и за все время не уронил ни одной слезы сожаления. В это же время он оставался служителем Божьим, хотя последние сорок лет он жил во лжи. Он поступил против Бога, потеряв верность. Я получил недавно душераздирающее письмо от женщины. Пастор, который оставил свою жену, избежал с дочерью этой женщины. Пастор оставил двух сыновей-подростков, смущенную церковь и молодежную группу, которая была в гневе и в замешательстве. Он выглядел всегда очень святым, очень преданным, но отбросил все прочь ради похоти. Вот вам еще один пример когда-то верного человека, который упал. В последние несколько лет грехи хорошо известных служителей служат заголовками в газетах, и эти падения имеют место не только в служении, но везде, и за кафедрой, и в рядах. Как результат, многие когда-то верные Божьи последователи оставили Его, Иисуса. Они отказались от Него и теперь живут в абсолютной нищете и отчаянии. Писание пророчески говорит об этом, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. День Господень не придет, прежде чем не наступит великое отступление тех, кто знал Бога. В нашей церкви мы сожалеем о тех, кто когда-то был в нашем собрании, но теперь больше не приходит. Это верующие росли духовно и были... «Важной частью семьи Божией. Мы любили их. Они выглядели очень верными Господу. Но теперь их нет. Они ушли. Некоторые из них вернулись к своим прежним греховным привычкам. Другие вообще не посещают церковь. В одно время они не могли дождаться начала собрания. Их трогало пение, прославление, проповеди. Сейчас они холодны. Так, как будто бы никогда не знали истины». Они больше не святы и не верны Господу. Когда-то во время своего следования они были разбиты сатанинской атакой. Грех вошел, и они удалились от Бога, но они не должны были сдаться там, где они могли утвердиться в Господе. Вместо того, они подняли свои руки и сдались, говоря «Я не могу сделать это. Я недостаточно силен духовно, чтобы продолжать». «Я ненормальный христианин, что-то ужасное, неправильное со мной. Я слишком слабый, слишком плотской, слишком порабощен своей ветхой натурой». В псалтере Давид смотрел на все отступление вокруг него. Любящие Господа, которые были когда-то признаны святыми и верными, падали слева и справа. Давид был поражен зрелищем. Когда столько много из народа Божьего оставили Бога, и Он взывал, «Помоги, Господи, святые отступают, верно исчезают, они отступают от Тебя и падают!» Бог всегда имел и всегда будет иметь святой остаток, который верен Ему. Но столь многие в Израиле падали, и это разбивало сердце Давида. Он взывал к Господу, «Что происходит? Почему столько...» Много когда-то Божьих детей оставляют Бога и падают опять в грехе. Итак, имеются три главные причины, почему сегодня христиане поворачиваются спиной к Господу. Первое. Христиане ослабевают, потому что они не следующие величайшим и нежном милосердии Господа. Недавно, когда я просил Господа об исследовании моего сердца, Дух Святой дал мне необычное слово, я даже не хотел слышать его. Он сказал, «Давид, ты находишься в рабстве, очень неуловимом, утонченном рабстве, которое только Дух Божий может тебе открыть. Многие христиане находятся в этом рабстве, и большинство твоих служителей и членов тоже. Ты связан очень ограниченным представлением Божьего океана нежного любящего милосердия». Ты перенес много обвинений, осуждения и страха, потому что не позволил Духу Святому открыть величайшее и обширное море всепрощающего, исцеляющего, примиряющего Божьего милосердия. Ты не знаешь меня в моей нежности. Бог показал мне, что это является главной причиной, почему многие отступают и падают, когда грех овладевает, когда сатана наступает, когда наводнение, и внезапно вы пойманы в дьявольскую западню, когда вы упали в один из старых грехов или пороков, дьявол порабощает вас. Вначале чувство вины поднимается в вас, потом страх наполняет ваше сердце, сознание полной неудачи и беспомощности переполняет вашу душу, в этом месте большинство верующих убегают от милости, потому что их представление Божьего милосердия так ограничено. Дьявол приходит к вам и говорит, «Ты уже достиг своего предела. Ты исповедовал свой грех много раз. Нет больше возможности, чтобы Бог простил тебя опять, потому что ты согрешил против света. Если ты возвратишься и покаешься еще раз, то как только ты повернешься Грех опять возьмет вверх. Поэтому уходи сейчас, не раздражай Бога. Дьявол свяжет ваш ум узким, ограниченным представлением о Господней милости и милосердии. Он не хочет, чтобы вы видели весь океан Божьего милосердия. Он хочет, чтобы вы видели только ручеек. О, вы, может быть, не можете в это поверить, что Бог простит вас два Три, может быть, семь или десять раз, и не больше. По причине нашего незнания, прощающей, восстановляющей силы любви Христа, мы терпим урон. Мы убегаем от Божьего милосердия, потому что мы ужасно связаны нашим ограниченным представлением о Его милости. Наши глаза еще не были открыты для величайшего видения бесконечного милосердия нашего нежного, любящего Отца. Мы настолько связаны лживым и ограниченным представлением Божьего милосердия, что мы находим почти невозможным поверить или принять то, что Иаков сказал о нашем Господе. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Знаете ли вы, что это значит, сострадателен и весьма милосерд? Я сомневаюсь, что кто-нибудь из вас имеет полное откровение того, что это значит. Вы должны иметь широкое, неограниченное познание о милосердии Иисуса Христа, чтобы понять это, что значит Бог очень чувствителен к нашим трудностям и к нашей боли. Он чувствует нашу боль и наши неудачи, и Он очень добр и сострадателен к нам. Он любит нас, даже когда мы были его врагами. И теперь, даже когда мы оскорбляем его, он скор на помощь, чтобы восстанавливать и прощать нас. Слово «милосердие» значит «доброе, сострадательное отношение к обидчику со стороны того, кто имеет силу». Вы знаете, Бог имеет силу ввергнуть нас в ад всякий раз, когда мы грешим. Но это и есть значение Его милосердия. Он всегда наблюдает за нами и может сделать с нами все, что угодно Ему. А Его нежному, любящему сердцу угодно быть сострадательным, сожалеющим, любящим и добрым к тем, кто больше всех отступает и терпит неудачи. Когда сатана приходит к нам со своей ложью, Напомните ему о Петре, который был помазан на служении самим Господом и, однако же, упал так низко. Петр поклялся Богом, предал Иисуса, убежал прочь и сказал, «Я даже не знаю этого человека». И вечная любовь. И нежность нашего Господа Иисуса Христа нашла Петра в его разбитом состоянии, простила его, восстановила его, поставила его на возвышенность в день Пятидесятницы. В своем страдании Давид говорил «Грех мой всегда предо мною». И это именно то, что делает узким, ограниченным наше представление о милосердии Божьем. Оно держит наше внимание на наших недостатках, а не на величии Божьего милосердия и благодати. Сатана, конечно, не хочет, чтобы мы имели мир с Богом, но страх и ужас перед Богом, который якобы гневлив и мстителен, готовы проклинать и разрушать. Но наш Бог не таков. Библия говорит о нем «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». Если вы приступили закон Божий или на краю отступления, Он хочет приготовить вас к атаке сатаны, которая непременно наступит. В то время, когда не имея восстанавливал Иерусалим, левиты говорили народу о том, как милостлив был Бог к ним. Эти люди постоянно согрешали против Бога после того, как Он восстанавливал их бесчетное количество раз. Что тут говорить о согрешениях против света? Но, однако, существует Господь, который является заботливым, любящим и сердечным к тем, которые согрешали против Него. Они возвращались к Нему, и Он заботился о них на всех путях их. Нашептывает ли вам сатана, что вы слишком легко можете отступить, слишком мятежно связаны связаны своими греховными привычками, чтобы быть такими, каким Господь хочет видеть вас? Напомните ему о величии Божьей милости. Напомните ему, как Бог был милосерд к его детям в прошлые времена, которые грешили так же, как и вы сейчас. Напомните ему, что Библия говорит, что Господь Бог есть любящий, прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. Когда дьявол старается Внушить вам, что Божье терпение к вам уже кончилось, напомните ему о величайшем Божьем терпении грешному Израилю, как написано, «По великому милосердию твоему избавлял их многократно». Ожидая их обращения, ты медил многие годы, но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивой. Вторая причина, почему христиане уходят от Бога, это потому, что они приготовили себя быть недостойными радости в Господе. Библия говорит, что радость в Господе ⁇ это наша сила. Без нее мы не можем устоять, возлюбленные. Мы должны быть на страже, потому что чувство вины и осуждение за наш грех абсолютно разрушают нашу радость в Господе. Многие христиане находятся в этом рабстве сегодня. Они не могут принять полное и свободное прощение. Они думают, что не имеют права быть радостными. Когда блудный сын растратил свое наследство и пришел домой в печали и стыде, он хотел... Остановиться вне отчего дома и быть там. Но его отец легко простил его, заколол теленка и созвал всех на праздничный обед. Видите, Бог имеет только один путь, как поступить с покаявшимся чадом, которое вернулось. Вот он. Прими мою любовь и прощение, и давайте все веселиться. Мое дитя вернулось назад». Теперь, если вы продолжаете цепляться за ваш грех, если вы отказываетесь отложить его и вернуться к Божьей полноте, вы не имеете права иметь радость в Господе. И Библия говорит, что ваше лицо будет иметь выражение того, что вы имеете сейчас в вашем сердце. Когда иудеи согрешили, Бог сказал, и прекращу у них голос радости и голос веселья. Наказание за грех. Это потеря всякой радости. Христианин, который имеет то, что нужно прятать, обычно не может спрятать ничего. Перемена написана на всем его лице. Она доказывается его хождением, разговором и всем его видом. Если вы спросите его, как ты поживаешь, ожидайте ответа, ничего, так себе, кое-как помаленьку. Он не имеет возгласа. Знака победы, только вид отчаяния, печали и удручения. Вы видите, не может быть радости там, где таится грех. Но когда вы ненавидите ваш грех и покаетесь в нем, вы не должны позволять дьяволу обкрадывать вас в вашем праве радоваться и быть веселым. Принимайте Божье прощение и не сомневайтесь в вашем праве словословить и хвалить его. Бог имеет Великое желание, если вы упали, сделать вас сильными в вашем слабейшем месте. Потом Он желает помазать вас елеем радости. Библия говорит, что Иисус был помазан елеем радости. Он мог радоваться и славить своего небесного Отца. Некоторые всегда представляют себе Иисуса, плачущим в саду, роняющим кровавые слезы. Да, Он проводил ночи в страданиях, молясь наедине, но я верю, что когда он сходил вниз после тихого общения с Богом, он радовался в своей душе. Через все Писание Бог изливает свой елей радости на тех, кто научился ненавидеть свой грех и любит его праведность. Это и есть то, что Слово говорит об Иисусе. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, поэтому Бог помазал тебя елеем радости, боли соучастников твоих. Через всю Библию радость ассоциируется с ненавистью к греху и любовью к праведности. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Богом и восторжествуют в радости. Веселитесь о Господе и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем, да возрадуются и возвеселятся от Тебе все ищущие Тебя. Люди, которые отложились свой грех и ходят с Господом, могут иметь борьбу с тем, что еще не приведено в порядок. В их сердце такое тяготение к Богу, такой голод, результат которых неизбежен, взрыв радости. Предположим, Иисус появляется во плоти, одетый, как обыкновенный человек, и садится рядом с вами. Вы сидите, израненный, пораженный христианин, имея вид угрюмости, вины, осуждения э, и страха. Вы не узнаете его, и он начинает говорить с вами. «Ты в самом деле любишь Господа?» — спрашивает он. «Вы, вероятно, ответили бы, — о, да, очень сильно. Ты согрешил, не правда ли?» «Да, вы говорите, Надеюсь, что он не пророк, который может читать ваши мысли. Веришь ли ты?» что Он прощает всех, кто сознается в Своем грехе и обращается к Нему. И ты, возможно, скажешь, «Да, но я сожалею, мне очень жалко. Я знаю, что я причинил боль моему Спасителю, я действительно ранил его. Почему ты не принимаешь его прощения, если ты сознался? Почему ты не получил его? Но я делал это очень много-много раз». Веришь ли ты, что он простит 499 раз, если каждый раз ты признаешь свой грех и покаешься? Да, конечно, — ответите вы. Тогда почему, — он скажет вам, — ты позволяешь дьяволу отбирать у тебя победу на кресте, силу крови Агнца? Почему ты не принимаешь его радость и не поднимаешь свой зор вверх? Возлюбленные! Вы не должны уходить от Господа, не должны терять радость в Господе. Вы имеете право славить Его, петь, восклицать и быть радостными в Господе, потому что вы имеете Отца, Который прощает. Третья причина, почему многие падают, это то, что они попадают в вузы ожесточения, полноту бесконтрольного гнева. В притчах сказано «шесток гнев, неукротимая ярость». Но кто устоит против ревности? Дух гнева разрушает жизнь христиан и семи везде. Это случается потому, что гнев не рассматривается как серьезный грех, ну, такие как наркотики, алкоголь или прелюбодеяние. Он воспринимается легко, но не так, как в Слове Божьем. Библия очень ясно открывает, что гнев настолько опасен, что мы не должны даже Ложиться спать, не разделавшись с ним. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не взойдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. В этом стихе Павел связывает гнев с прямой работой дьявола. Он говорит, ваш гнев от сатаны. И если вы не избавите вашу душу от него прежде, чем вы пойдете спать, то вы откроете ваше сердце для сил ада. Гнев... Это наводнение, вместе с которым приходит неудержимый поток резких безбожных слов. Гнев заливает свою жертву. Еврейское слово в этом месте означает «затоплять» или «поглощать». Это дух из преисподней, и я знаю, что потоки гнева, ярости и ревности уносят многих гибели. Мы недостаточно серьезно думаем об опасности гнева. Павел говорит, что мы должны удалять его немедленно и разделываться с ним немилосердно. Если мы не избавляемся от него, если мы продолжаем оставаться в том же состоянии, мы будем оскорблять Дух Святой. Как написано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Павел требует. А теперь вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Гнев. Ревность, злоба, раздражительность — это все не основные грехи. Они являются плодами более глубокого греха, признаками сердца, наполненного грехом. В притчах сказано, человек гневливый заводит ссору и вспыльчивый много грешит. Если я подвержен гневливости, что-то неправильное между Господом и мною, я могу дать дьяволу возможность говорить даже через меня. Когда вы во гневе, вы будете говорить мысли, которые не являются вашими, вы будете изливать поток резких слов, но в вашем уме вы скажете себе, откуда все это происходит. Это не мое. Вы почувствуете себя как потусторонний, потому что вы дали место дьяволу. Иисус сказал, что гнев может послать вас прямо в ад. Он говорил очень ясно о том, как гнев порождает резкие, недобрые, убийственные слова, которые разрушают и приносят погибель. «А я, — говорил Иисус, — говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду». Кто скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит Гиене Огненной. Многие христианские служители и супружеские пары сегодня идут по направлению к падению. Со временем они станут жесткими и холодными, потому что они продолжают размешивать котел гнева. Как только им покажется, что все улажено, тут же приходит еще одно «но», и они извергают опять какой-нибудь недостаток или изъян в прошлом. Тут приходит сатана опять, возбуждая прошлое. Писание говорит нам, честь для человека — отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. И кроткий ответ отвращает гнев оскорбительное слово возбуждает ярость. Прогоните его. Позвольте ему умереть. Не выкапывайте прошлого. Вы даете возможность дьяволу войти и взять под контроль ваше супружество, ваше служение. Это не невинные перебранки между двумя любящими друг друга, а демонические атаки. И если вы даете им место, они ожесточат ваше сердце и поставят вас на дорогу, ведущую в ад. Однако, если вы допустили гнев и увидели, чем он является, и покаялись и обратились за освобождением, вы найдете все милосердие и исцеление, в котором вы нуждаетесь. Ваш милосердный, любящий небесный Отец может провести вас через это и восстановить все, что съел этот червь. Дорогой верующий, если вы ослабели сегодня, может, на прошлой неделе или месяц назад, или вы знаете, что сегодня вы любите Его больше, чем когда-либо, Бог видит ваше сердце. Принесите свой грех и слабость к Его алтарю и скажите, «Иисус, возьми это! Я взываю к Твоему милосердию, и всепрощению. Он хочет исцелить вас, восстановить вас и возвратить вам радость в Господе. Давил как-то сказал, восстанови во мне радость спасения твоего, возврати ее мне, я прошу. Бог хочет, чтобы вы были способны подняться сегодня с Его радостью. Господи, прости нас за наш гнев, злобу и раздражительность. Открой нам наши глаза и помоги нам увидеть, как Ты любишь и милостив. Дай нам расширенное неограниченное познание о нашем нежном, любящем Небесном Отце. И веди в нас радость Твоего сердца. Аминь.